Изображение. Всем хорошо видно или слышно? И видно, и слышно. Так. Так. Так. Так, так отлично. Все, кто зарегистрировался и кто подключился на месте. И мы начинаем последний модуль этого курса по правам человека, который будет касаться национального законодательства наших институтов и учреждений по правам человека и основ адвокации, ну или действий, которые гражданское общество, организации, люди предпринимают для защиты своих прав и свобод. Я попробую в этот раз раз чуть-чуть сделать его покороче, то есть где-то около полутора часов будет сама презентация, а потом у вас будет полчаса на то, чтобы задать какие-то вопросы, на которые я попробую ответить. По всему курсу, то есть по всем трем дням. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что когда мы будем говорить э, вот сейчас о национальном законодательстве институтных учреждениях э, мы попробуем все время их преломлять через то что я рассказывал вчера и позавчера потому что часто очень непонятно вот э, когда э, международные какие-то органы по правам человека которые мы вчера обсуждали или которых мы вчера говорили они выступают с критикой в отношении Казахстана, э, дают рекомендации, критикуют законодательство, или с такой критикой выступают спецдокладчики, которые посещали Казахстан, или даже неправительственные правозащитные организации, как международные, так и местные. И иногда непонятно, что это они критикуют. Ну, вроде вот э, написано в законе, закон... Э, вроде понятен, а вот критикуют они как раз потому, что они сравнивают вот наше законодательство и то, как его применяют с вот теми самыми международными принципами права своего человека, о которых мы говорили в первый день. Потому что каждый раз они сравнивают с вот этими, будем говорить так, с мировой практикой и с международными нормами, которые интерпретируют международные организации и органы, которые созданы для этого в рамках тех или иных пактов, конвенций, соглашений и прочее, о чем мы вчера говорили. Поэтому я буду пытаться в той или иной степени, теперь уже в более прикладном виде, рассказывать вам о национальном законодательстве и национальных институтах вот в таком преломлении, пытаясь понять, а почему же э, междуродные. Так сказать, органы, организации, правозащитники его критикуют, из чего они исходят, какие аргументы. И начнем мы с вот чего. Существует так называемая трехуровневая концепция обязательств государства в области прав человека. Она состоит из трех составляющих. Во-первых, это уважение прав. То есть, да, эта концепция и эти обязательства, они общепризнанные. То есть, это такая мировая практика. Это предполагается по самому факту членства в тех или иных международных организациях и в ООН, и в ОБСЕ, И предполагается по самому факту присоединения к каким-то международным договорам по правам человека. То есть, вот сам факт того, что Казахстан член ООН и ОБСЕ, и сам факт того, что почти все основные международные договоры или инструменты, как мы вчера говорили, по правам человека Казахстан ратифицировал, вот по самому этому факту предполагается, что он взял на себя вот эту трехуровневую систему обязательств. И первый уровень это уважение прав. То есть, это обязывает, этот уровень обязывает государство воздерживаться от нарушения прав человека. То есть предполагается, что государство само, и это прежде всего, оно должно воздерживаться от того, чтобы нарушать права. Оно должно уважать права и не вмешиваться в свободы. Как мы вчера говорили, позавчера говорили, да, есть случаи, когда свободы и права ограничены, но в целом, исходно, главное обязательство государства – уважать, соблюдать права человека, не нарушать самому. И туда же входит так называемое негативное обязательство – воздерживаться от каких-то действий. Например, вот я привожу пример тут классический. Это воздерживаться от любого применения пыток или произвольного лишения жизни. То есть это… Обязанность государства самому не нарушать права человека. По самому факту того, что оно член международного сообщества, того, что оно признало международное право в области прав человека, вот его задача, его обязанность не нарушать, воздерживаться от нарушения прав человека. Это называется, этот уровень называется уважение прав. Второй уровень, как вы видите на слайде втором, это, на третьем, это защита осуществления прав. То есть оно должно не только воздерживаться от нарушения прав человека как таковых само, оно должно защищать человека на своей территории от нарушения его прав третьими сторонами. То есть независимо от того, это другие лица, это корпорации, ну или как мы их называем, да, предприятия, э -э фирмы организации или вообще другие негосударственные субъекты. То есть государство в лице своих органов и должностных лиц должно уважать права, но и помимо того, что оно воздерживается от нарушения само, оно еще и защищает э, человека от нарушения прав любыми другими лицами, организациями и структурами. Первый день, если вы помните, мы говорили о том, что речь идет о и вообще концепция прав человека стоит на взаимоотношениях человека и государства. Так вот это очень важно представлять себе, что вот это взаимоотношение человека с государством как прямое, государство воздерживается от нарушения прав, так и косвенное. Или, точнее сказать, государство обязано защищать права человека от их нарушения третьими лицами. И, наконец, последний. Третий уровень – поощрение или содействие осуществлению индивидуальных прав и свобод каждого человека. То есть, оно должно принимать требуемые меры по созданию необходимой благоприятной среды, в условиях которой соответствующие права могли бы быть реализованы в полном объеме. То есть, принципиально важно, видите, вот эта конструкция, ее тоже достаточно хорошо бы себе представлять, чтобы понимать, когда мы оцениваем действия нашего государства. Вот оно на всех трех уровнях выполняет свои межеводные обязательства в области прав человека. Оно уважает права, то есть не нарушает само. Оно защищает права, то есть от их нарушения любыми третьими сторонами, любыми другими лицами. И оно поощряет ли, то есть создает ли оно такую благоприятную среду, чтобы я в данном случае, как конкретный человек, я имею такого усредненного, обобщенного человека, мог бы свои права и свободы, извините тавтологию, свободно реализовывать. Вот эта трехуровневая концепция обязательств, она должна просматриваться во всех составляющих того самого треугольника, который мы с вами вчера так сказать посмотрели и сейчас он, он тоже будет, сейчас мы его снова увидим. То есть вот этот самый треугольничек права и свободы человека на уровне законодательства создается ли это благоприятная среда для того, чтобы я мог в полном объеме воспользоваться своими правами и свободами, каждым из них. Во-вторых, это законодательство способствует того, чтобы государство само не нарушала э, права и свободы то есть помните мы вчера тоже говорили об этом э, и позавчера особенно что один из важных элементов это юридическая определенность и предсказуемость то есть насколько законодательство написано таким образом что понятно э, каждому вот это правильно вот это неправильно вот за это будет наказание и особенно когда речь идет об, об этом мы тоже говорили позавчера об объеме и способе вмешательства государства в наши права и свободы. Точно ли он определен или не точно? Достаточно ли он четко регламентирует поведение каждого э, государственного должностного лица или служащего? Ну, прежде всего, кто нас больше всего интересует, конечно, правоохранительные органы, сотрудники полиции, сотрудники каких-либо проверочных служб, там, налоговые органы и так далее. То есть по каждому поводу, если законодательство выстроено таким образом, что оно четко следует вот этой трехуровневой э, системе обязательств в области прав человека, вот оно должно быть выстроено таким образом, чтобы вот это уважение прав и свобод, защита их и поощрение было в законодательстве четко прописано, что все точно... И четко. Я привожу такой иногда пример. Вот было в свое время э, инструкция принята, э, я вот сейчас не помню, как она точно называлась, что-то касалось там э, документов, вот документирование нас, там, когда нам э, выдают документы, регулируют там миграцию и так далее. И я привожу, пример очень простой, что если исходить из этой трехуровневой концепции, то как должна была бы называться эта инструкция Так же, как, впрочем, и любой закон, который касается прав свобод. Ну, например, закон там, о религиозной деятельности и религиозных объединениях, как у нас он у нас сейчас есть. Раньше закон, который существовал в начале 90-х, назывался закон о свободе вероисповедания и религиозной, по-моему, религиозной деятельности. Или религиозных, религиозных объединений. То есть, в том законе присутствовала Главная цель – обеспечение свободы, вероисповедания. Нынешний закон называется «Закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Чувствуете разницу? То есть закон перестал быть направлен на уважение права или свободы, что следовало должно было бы из его названия. Закон о свободе. А он теперь «Религиозный деятельность и религиозных по Он о регламентации. Так вот, с той инструкцией тоже было интересно. По идее, она должна была бы называться «Инструкция о порядке реализации гражданами своего права на свободу передвижения» и так далее, и так далее, и так далее. А в этой инструкции было написано об как, так сказать, усовершенствовании деятельности миграционных органов. Вы чувствуете разницу? Вот это как раз разница в подходе. Это разница в том, что э, какую цель государство ставит перед собой. Если оно цель ставит обеспечение права и свободы, оно так и пишет. И это ставит основной целью. И как мы говорили с вами позавчера, при этом, конечно, возможны и нужны в интересах вот четырех, так сказать, легитимных целей. Защита национальной и общественной безопасности, защита общественного, охраны общественного порядка, защита морали, здоровья и нравственности и защита прав и свобод других лиц, в этих целях, да, те или иные права и свободы могли бы, могут быть ограничены. Но главная цель государства – уважение, защита и поощрение. И это должно исходить из существа, из цели правового, если хотите, регулирования. Я даже больше того скажу, что вот когда используется термин регулирования в отношении прав и свобод, меня сразу так немножко передергивает, потому что не нужно права и свободы регулировать. Их нужно уважать, защищать и поощрять. А вот регулировать можно какой-то порядок и что-то другое. А вот права и свободы не надо регулировать. Их обеспечивай, уважай, защищай и э, поощряй. То есть, по сути, одна из главных проблем, я их назову, называю концептуальными проблемами нашего законодательства, как раз состоит в том, что оно не построено вот таким образом, не исходя из его названия или названия отдельных э, законов или подзаконных актов, не зачастую из самого текста. Потому что когда вы читаете, начинаете читать там текст закона о средствах массовой информации, который по идее и с моей точки зрения должен был бы называться «Закон», об обеспечении свободы слова и выражения мне в Республике Казахстан, где одно из средств это средства массовой информации и где может быть записано, хотя это не в этом законе нужно писать, что там запрещается клевета, там э, разжигание ненависти и вражды, призывы к насилию. Они, конечно, должны быть запрещены, только не в этом законе, в уголовном кодексе, в административном кодексе, пожалуйста. А этот закон может быть направлен, один из примеров, на обеспечение свободы слова. Вот тогда концептуально Законодательство развивается в, той, в том направлении, в котором государство следует своим вот этим международным обязательствам уважать, защищать и поощрять. Если оно в этом направлении не следует, то оно уже концептуально начинает не в полной мере соответствовать международным стандартам. Потому что оно не имеет главной целью реализации вот этих самых обязательств по защите, уважению и поощрению прав человека. Второе из этого же треугольника вытекает, что таким же образом должны действовать и государственные институты, и э, государственные учреждения. Что в основе их деятельности должно быть уважение, защита и поощрение прав и свобод человека. При ограничениях допустимых, которые существуют, на это совершенно другие цели, другие задачи. И самое что интересное, реализуются они другими органами. И последнее. Процедуры и практика. Вот они тоже должны из этого исходить. Это фундамент. Вернусь к тому, о чем мы говорили с вами, опять же, позавчера, поэтому я буду обращаться к первому дню особенно, потому что там были сформулированы основные такие фундаментальные вещи, остальные концептуальные вещи. Так вот мы тогда говорили, что, э, э, так сказать, в современном мире государство строится на трех колоннах – рыночная экономика, верховенство права и демократические формы управления, которая стоит на фундаменте концепции прав человека, которая в свою очередь ядром имеет уважение человеческого достоинства. Так вот эта концепция, она все определяет. И законодательство, и институты, и процедуры и практики. Причем, я даже больше того скажу, что соблюдение прав человека – это один из кстати, очень важных инструментов и в борьбе с э, экстремизмом и терроризмом. Потому что уважение прав человека позволяет, э, и соблюдение их позволяет, э, так сказать, уменьшать базу для экстремистских взглядов. В отличие от того, что происходит наоборот. Когда права и свободы нарушаются, не соблюдаются, происходит радикализация. Вот это крайне важно себе понимать, потому что пока наше законодательство не будет перестроено, или реформировано. Вот а, с точки зрения вот этих концептуальных представлений, оно всегда будет не соответствовать этим международным стандартам просто по существу, по концепции, по идеологии. Теперь пойдем дальше. А, для удобства я разделяю а, обеспечение практической реализации защиты ну, вот, всего этого комплекса уважения, защиты и обеспечения прав своего человека на четыре уровня. Это удобно, как мне кажется. То есть оно позволяет, ну скажем так, как-то что-то структурировать. Мое техническое прошлое, все-таки по первой специальности горный инженера кандидат технических наук, и только последние, ну чуть больше, около 30 лет, со вторым образом не юридическим правозащитной деятельностью, я занимаюсь 25 лет и даже больше, так сказать, но мое вот это техническое прошлое, оно меня все время подталкивает как-то что-то структурировать и более четко определять, чтобы было удобнее инструментарием пользоваться. Так вот, первый уровень это международный. Это обеспечение гарантий реализации защиты прав свобод человека в международных договорах, соглашениях и иных документах, принятых в международных организациях, в том числе и тех, в которых мы состоим, я имею в виду ОБСЕ и ООН, и членом которых является та или иная страна, при условии, естественно, как мы с вами вчера говорили, признания этих документов, либо по факту того, что Казахстан является участником этого, этой так сказать, организации, либо... Являясь участником, он те или иные договоры и соглашения ратифицировал, если они устанавливают юридические обязательства и, соответственно, требуют реализации. Вот. И, соответственно, можно использовать международные механизмы защиты, как мы вчера говорили, как минимум четыре комитета ОН по правам человека, компетенцию, есть 4 комитета ООН по правам человека, компетенцию которых рассматривать индивидуальные жалобы казахских граждан, Республика Казахстан признала. Вот этот уровень очень важный, потому что он позволяет использовать международное право в наших национальных условиях. Потому что мы к нему присоединились, во всем случае ко всем основным международным договорам, мы их ратифицировали, и они являются, как мы посмотрим дальше, частью нашего национального законодательства. Второй уровень, вот это первый уровень, причем, как мы говорим, этих договоров несколько десятков, которые ратифицировали, если не больше, вот несколько сотен соглашений и плюс еще много документов так называемого мягкого права, о чем мы вчера говорили, и вот весь этот большой массив правовых документов, инструментов, некоторые из которых имеют юридическую силу, он является частью нашего в форме национального законодательства, и к ним можно обращаться, даже независимо от наших законов. Как мы посмотрим дальше, как известно, согласно статье 4, вот эти международные договоры, ратифицированы республикой Казахстан, имеют приоритет по отношению к нашим законам, кроме Конституции. Следующий уровень, конституционный, то есть то, что написано в Конституции, то, что написано во втором разделе, нашего основного закона и э, каждая из прописанных там норм э, соответственно э, имеет прямое отношение к ко всему этому самому блоку к уважению защите и поощрению прав и свобод к сожалению в практике мы не так часто слышим, да? чтобы, предположим, какой-то суд сказал, вот было нарушено право такого человека, предусмотренной статьей такой-то Конституции. Хотя Конституция – закон прямого действия и применяется непосредственно. Она не требует каких-то специальных, там, дополнительных законов, но нет практики. Мы не привыкли не то, что обеспечивать и защищать право, например, предусмотренное пактом напрямую, мы даже это право, предусмотрено собственной Конституцией, не привыкли, к сожалению, обеспечивать. Третий уровень это обеспечение гарантии реализации и защиты прав и свобод закрепленных в международных документах и Конституции в действующем законодательстве. Я приведу такой пример, может быть, кто-то видел недавно опубликованную мною статью, где я обратился к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. И, скажем так, усмотрел там, с моей точки зрения, прямое противоречие Конституции. Дело в том, что в 65-й статье, я в качестве примера это привожу, в 65-й статье Уголовно-процессуального кодекса, где содержится понятийный аппарат в отношении субъекта права, в данном случае подсудимого, ну, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. И вот там написано в 65-й статье, что подсудимый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. И я как бы так сказать не обращал раньше внимания на эту формулировку и случайно по проводу просто там делал небольшое исследование по другому вопросу и на нее наткнулся и как-то вдруг меня так царапнуло что же такое что значит вынесенный ведь вообще-то по конституции по 77 статье 77 по статья написано что согласно презумпции невиновности лицо считается виновным только в том случае, если в отношении его вступил в законную силу обвинительный приговор суда. Пока ввинительный приговор суда не вступил в законную силу, лицо считается невиновным. Это называется принцип презумпции невиновности. Так вот, речь идет не о вынесенном приговоре, а речь идет о вступившем в законную силу. Приговор выносит, как известно, суд первой инстанции, но он вступает в силу только в том случае, если подсудимый его не обжаловал в апелляционном порядке, либо если не прошло апелляционное рассмотрение, и этот обвинительный приговор был оставлен в силе. То есть по существу сам по себе приговор, вынесенный судом первой инстанции, еще не является вступившим в законную силу. А подсудимый почему-то считается уже осужденным после того, как в отношении его вынесен приговор. И я тогда стал смотреть дальше уголовно-процессуальный кодекс, и в, стать, в главе, по-моему, 48 я обнаружил, что там, где речь идет о апелляционном обжаловании не вступивших в законную силу приговоров, лицо, которое имеет право на обжалование, уже именуется осужденным. То есть еще приговор в законную силу не вступил, а человек уже этот осужденный, и, соответственно, и жалобу пишет осужденный, а не подсудимый, а не обвиняемый. Я написал об этом и призвал и наш Конституционный совет, и, соответственно, и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд внимательно обратить на это внимание. И обратился даже к парламентариям, что нужно немедленно статью 65 приводить в соответствие с Конституцией. Потому что в ней должно быть написано так, как требует Конституция, что подсудимый, в отношении которого вынесен и вступил в законную силу приговор суда, именуется осужденным а не тот, в отношении которого вынесен. Нужно, чтобы он вступил в законную силу, если строго следовать Конституции. Это один из примеров того, как законодательство законодательстве следующего уровня, или то, что мы называем законами, или э, другими подзаконными актами, то есть принятыми в исполнении законов различными другими правовыми документами, как в этих законах обеспечиваются гарантии, реализуются и защищаются права и свободы, которые предусмотрены а нашими международными обязательствами и, б, предусмотрены конституцией. Ну и, наконец, четвертый уровень – это практический. А вот как теперь исполнительная ветвь власти исполняет законы, кто ее контролирует в части соблюдения защиты конституционных прав граждан, а также если все-таки эти, все эти права с точки зрения самих граждан нарушены, в законодательстве и правоохранительной практики, куда этому гражданину обращаться за защитой и какова процедура этой защиты. Это очень важный момент, потому что в частности в международном пакте о гражданских политических правах уже в первых статьях есть такое право право на эффективные средства правовой защиты. То есть как только э, гражданин посчитал, что его права или свободы были нарушены, у него должны быть эффективные средства. Быстрые, своевременные и эффективные, результативные. Для того, чтобы обратиться в какой-то Орган, прежде всего, конечно, национальный, и чтобы это решение в судебном ли порядке или в административном, в любом государственном органе или в том государственном органе, который компетентен, это рассматривать, чтобы вот в этом вот органе его жалоба была своевременно, быстро, эффективно рассмотрена. И это очень важное право человека на эффективные средства правовой защиты, потому что... Куда человек обращается? Он обращается к государству. Потому что, повторюсь, концепция прав человека стоит на взаимоотношениях человека и с государством. И человек предъявляет государству претензии в той части, что государство должно А уважать, Б. Защищать и С поощрять права и свободы. Поэтому обращается к государству. И вот эти способы, эти средства как бы обращения государства должны быть эффективными. То есть и они должны действовать своевременно. И если они действуют не несовременно или они неэффективны, то, соответственно, человек, можно говорить о том, что да, право данного человека на закрепленном в международном договоре, в международном пакте о гражданских и политических правах на эффективные средства правовой защиты были нарушены. Вот четыре уровня, я думаю, что достаточно понятно, и можно просто... Оценивать, на каком уровне действия международного права, которое Республика Казахстан признала и посчитала частью своего национального, конституционном уровне, уровне законов, как там прописано, и, наконец, на практическом уровне, где эти законы и эти правовые документы исполняются, как защищаются, обеспечиваются, уважаются, поощряются права и свободы. И давайте потихонечку пойдем. Я не буду, сразу бегая вперед, скажу, я не буду приводить отдельные какие-то законы или нормы, просто потому что для того, чтобы идти, это все-таки введение. Вот этот курс, эти три модуля, это введение. Это представление об общих принципах, об общих документах и так далее. То есть дальше нужно... Если будет интерес, то есть по каким-то отдельным правам, можно сделать отдельные вебинары, там по праву на мирное собрание, в котором я специальный международный эксперт, или по праву на объединение, или праву на свободу от пыток. Это отдельно, и там уже детально рассматривать каждую норму международного договора, норму конституции, соответствующий закон, который специально... Будем говорить, обеспечивает гарантии соблюдения этого права. И дальше смотреть, как это происходит на практике. И все это сравнивать, всякий раз, как я в самом начале говорю, преломляя вот через те самые принципы и международные стандарты прав свободы, о которых мы говорили в первый день. Но это уже другой разговор, это более специальные вебинары, касающиеся конкретного права или свободы. Сейчас мы говорим в общем. Мы пытаемся как бы общую такую вводную... Представить себе, мы говорили позавчера об основных принципах, вчера говорили о международных инструментах, механизмах, институтах, и сейчас мы перешли в нашу национальную специфику или в наш национальный контекст. Итак, Конституция наша. Статья 4. Действующим правом являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правоактов, международных договорных и иных обязательств, а также нормативных Постановление Конституционного совета Верховного Суда. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами. Ну и, соответственно, любыми другими э, э, правовыми документами или нормативными актами. Вот пункт. Э, посмотрите. Во-первых, мы признаем, что международные договорные иные обязательства наши являются частью нашего права. То бишь, на них можно ссылаться. К ним можно обращаться. К ним можно апеллировать. Второй момент, важный, это пункт первый, да? Второй важный момент, что Конституция имеет прямое действие. То есть, если я считаю, что мое право нарушено по такой-то статье Конституции, она имеет прямое действие. Я прямо говорю, извините, вы нарушили мое такое-то конституционное право. Очень интересный пример, это право на свободу мирных собраний. Когда ты говоришь, что вот ты вышел там с одиночным пикетом, у тебя есть право по конституции. А тебе говорят, да нет. Конституция, конституция. А вот порядок установлен законом о мирных собраниях, где с пикетом ты можешь выйти исключительно в городе Алматы, например, за кинотеатр ЦРРК. И в другом городе нашей республики вот в такое-то определенное местным маслехатом место. И когда начинаешь спрашивать, а почему? Это же в конституции не написано. Это же как бы... Вы же сузили мое право по Конституции. Я даже больше того скажу. Вот э, приводил я вам пример с уголовно-процессуальным кодексом по отношению к, э, так сказать, к обвиняемым, в отношении которых еще не вынесен обвинительный приговор. А я вам приведу пример из э, мирных собраний, из митингов 6 демонстрации. демонстраций. Дело в том, что во всех городах, где Маслихат установил одно два или там три каких-то места, где можно проводить мирные собрания, он, не боюсь прямо сказать, грубым образом нарушил Конституцию. По той простой причине, что Конституция еще предусматривает шествия и демонстрации. А демонстрации и шествия в одном месте проводить нельзя. А их, они предполагают движение от одного места к другому. То есть по существу везде, где... Постановление Маслихата установлено, что, или решение Маслихата, установлено, что мирные собрания проводятся, там они, как называется, дополнительные регламентации, устанавливаются вот эти три места, соответственно, граждане этого поселка, города, столицы, города республиканского значения, как алматы, граждане лишены конституционно закрепленного права на демонстрации, шествия и манифестации. И все. Прямым образом. Другой вопрос, то есть, по идее, здесь действовать должна напрямую Конституция, но Конституция напрямую не действует. И всех, кто куда-то пытается двигаться без разрешения кимата, всех их привлекают к ответственности за несанкционированные собрания, объясняя это, что вы можете собираться исключительно только в том месте, которое определил Маслиха. А каким образом проводить демонстрации, манифестации? Ну, они каким? Они практически запрещены. Вот очень важно. Иметь в виду, что пока, к сожалению, непосредственно ни международное э, обязательство, ни даже Конституция по существу в проправительной практике не действует. А действуют законы, которые предполагается, что были изданы в соответствии с Конституцией, но, как я вам продемонстрировал это на примере закона о мирных собраний, э, не всегда. И теперь... То, что международные договоры, артифицированные республики Азастан, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия их действия определяются законодательством. Вот это вот порядок и условия действия, э, это новая. И то, что это определяет законодательство, это новая норма. Она появилась в марте прошлого года вот в ходе внесения изменений и дополнений в Конституцию. Она мне представляется достаточно спорной с той точки зрения, что получается, что порядок и условия действия определяются нашим законодательством. Они не могут, с моей точки зрения, определяться нашим законодательством, потому что они междугодный договор. И если первая фраза звучит, что они имеют приоритет, то вторая фраза, как-то этот приоритет стоит под сомнением, что условия их действия будут определяться законом, по отношению к которому сам договор имеет приоритет. Но меня даже не это так беспокоит. Меня больше всего беспокоит то, что получается, что если этот порядок и условия действия дополнительным законом не определен, а у нас нет законов, которые определяют порядок и условия действия международных пактов или конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации то тогда становится непонятным, а как они вообще применяются, если их порядок и условия действия не определены. Более того, есть еще один очень важный момент, на который я обращал внимание, если помните, и в первые, и во второй дни, или в ходе первого модуля, и второго. Это проблема того, что международное право, еще раз повторюсь, не лишним будет. Международное право в области прав человека – это право принципов, а не норм. Очень трудно норму, каждый имеет право там на свободу слова или каждый имеет право на свободу передвижения, очень трудно применять практически, потому что э, она очень общая. И чтобы ее применять, как мы вчера говорили, нужно знать много разных других документов, так называемого мягкого права, которые ее разъясняют. Непосредственно она трудноприменима. В результате под ней подразумевается одно, а наше законодательство, которое, по отношению к которому в принципе международный договор имеет приоритет, наше законодательство получается написанным, знаете, как таким инструктивным языком, языком таких, знаете, очень четких регламентаций. И, конечно, их удобнее применять. И мне сложнее, ну я в себе беру себя как у среднего гражданина, гражданину сложнее объяснять власти в лице хоть судебных, хоть правоохранительных, хоть исполнительной власти объяснять, ссылаясь на норму международного договора. И говорить, вот у меня по этой норме или по конституции, вот есть это право. А вот это неправильно сказано у вас тут в вашем законе, потому что вы мое право э, ограничили не в соответствии с критериями допустимости ограничений. Очень трудно. Нет такой практики. Я приведу вам такой интересный пример о том, вот в чем это концептуальное различие в правопонимании, если хотите. И нам еще достаточно, прошу прощения, долго придется, боюсь, все это вот на концептуальном уровне воспринимать. Когда в 2007 году была создана рабочая группа или группа экспертов Организации по безопасности сотрудничества в Европе ОБСЕ по свободе собраний, в которую я с того времени вот 10 лет вхожу и мы сели готовить первую редакцию руководящих принципов э, по свободе собраний ОБСЕ пытаясь изложить основные представления об этом праве и как его нужно и можно обеспечивать, гарантировать, защищать и там были, как я вам говорил, позавчера впервые изложены вот эти шесть фундаментальных принципов регулирования международного права власти прав человека. Вот эта группа, когда первый раз собралась, в нее входили представители разных стран и даже разных правовых систем. Романа Германской, или так сказать, континентальной системы права больше писанного и больше основанной на прецеденте англосаксонской системе. Вот они, так сказать, разные. Системы, они, правда, сейчас происходит их конвергенция. Они все ближе и ближе к другу, так сказать, движутся в этой, ближе все время друг к друг другу. Если вы посмотрите решение Европейского суда по правам человека, то там как раз это очень хорошо видно, как там с одной стороны ссылаются на какие-то нормы. Европейской конвенции о защите прав и основных свобод, а с другой стороны ссылаются на ранее принятые решения по похожим делам, то есть как бы в рамках прецедентного такого права, прецедента. Так вот, когда началась дискуссия о том, как же обеспечивать право на свободу Мирного Собрания, вот следите, это очень важный момент, то... то Западная часть, ну или часть, принадлежащая частично к англосовской системе, потому что у нас есть там ирландцы, есть э, э, э, так сказать, северные, э, представители Северной Ирландии, англичане, есть э, французы, итальянцы, американцы, а с другой стороны есть представители постсоветского пространства, поляки, э, молдаване. Э, юристы из Таджикистана, из Армении, из России. И вот было очень интересно смотреть, как западная часть говорила, а зачем закон о мирных собраниях? Достаточно Конституции. В Конституции написано, каждый имеет право на мирные собрания. Вот и все. Этого достаточно. И практически подавляющим в большинстве стран Европы, вообще во всех странах Европы, кроме постсоветского пространства, вообще нет никаких специальных законов о мирных собраниях, вообще никаких. А что там есть? Там есть три уровня регулирования. Вот я вам приводил эти примеры, четыре уровня. Так вот там три. Во-первых, конституционная норма. Во-вторых, обычно в положениях или в законах о полиции есть порядок взаимодействия полиции с организаторами и участниками. Или процедура уведомления, когда те, кто собрался что-то провести, уведомляет полицию, что оно ну, там-то собирается то-то провести, к этому отношению обычно это не мэрия, обычно это полиция. Вот. И потом полиция вступает в контакты, если мероприятие ну, достаточно такое массовое, и там могут быть какие-то беспорядки или там нарушения общественного порядка, то они контактируют с вот этими самыми организаторами и участниками будущими и пытаются как-то э, согласовать действия для того, чтобы поддерживать общественный порядок. С одной стороны, и с другой стороны, помогать этим собирающимся гражданам реализовать свое право на мирное собрание. И последний момент, это э, связанный с действиями полиции и с ответственностью за нарушение общественного порядка. Там нет никогда никакой ответственности за Нарушение каких-то формальных процедур. Более того, в международном праве есть понятие спонтанные мирные собрание. У нас, как известно, мирные собрания на них нужно за 10 дней получать разрешение. А международное право говорит, что как вы получите за 10 дней разрешение на какой-нибудь митинг, который вам нужно провести завтра, потому что что-то произошло сегодня. То есть вы же не можете предположить, что что-то сегодня произойдет, а вам надо отреагировать, общество должно отреагировать быстро на какие-то события. То есть, ну вспомните там, не дай бог, теракт в Париже, и на следующий день там миллион человек вышел на улицу. Да? Вот. В нашей стране это было бы невозможно, потому что надо было бы за 10 дней получать разрешение. То есть это называется спонтанное мирное собрание, которое до того момента, пока оно мирное, имеет право на точно такую же защиту, как любое другое. Так вот, вся западная часть этой панели говорила, достаточно Конституции, а вся восточная или постсоветская, включая вашего покорного слугу. Как же без закона? Куда же мы будем тыкать пальцем, рассказывая нашим исполнительным, там, акиматам, полиции, на что у нас есть право, как мы его можем им воспользоваться, что мы должны делать. Вот это два совершенно разных, к сожалению, до настоящего времени, правовых восприятия прав и свободу. Первое исходит из того, что первично право и свободы государства должно его гарантировать и нет необходимости в а этом специально писать. И только нужно создать процедуру, которая для удобства и для поддержания порядка позволяет контактировать участникам, организаторам, органами полиции. А в нашем случае нам сразу нужен закон, в котором не, не, не для того, чтобы закон нас ограничал, а для того, чтобы мы в этот закон могли тыкать и говорить исполнителям власти, вот это наши права, вот их защитить и их обеспечить. Вот это крайне принципиальная и очень важная разница. Поэтому... Международные договоры по правам человека так и написаны, исходя из этого представления. А нам сразу же нужно, даже после Конституции, какой-то закон, в котором было бы четко по пунктикам расписано, знаете, такое большое, хорошо расписанное руководство. Как бы нам нашим правом воспользоваться и как бы убедить нашей же власти, что у нас это право есть, и именно вот оно такое, как в законе написано, и именно им можно воспользоваться вот таким образом и шаг за шажком. Пока вот, к сожалению, это концептуальная проблема большей части нашего законодательства, касающегося прав и свобод. Следующий слайд. Это вопрос, связанный с применением этих международных договоров. Я все сейчас стою на первом уровне, на уровне так называемом международном где международное право является частью нашего национального права, потому что э, наши граждане, э, так сказать, наше государство присоединилось к этим международным договорам. Так вот, есть специальное нормативное постановление нашего Верховного Суда от 10 июля 2008 года о применении норм международных договоров. В нем написано, положение международных договоров, не требующее издания законов для применения, действует в сполитико непосредственно. Отлично. Международный пакт не требует никакого специального закона, о гражданских политических правах. Международный пакт об экономических и социально-культурных правах не требует никакого закона. Конвенция против пыток не требует никакого закона. Конвенция о правах ребенка не требует никакого закона, даже при том, что у нас есть закон о правах ребенка. Конвенции и очень вот основные конвенции, которые мы с вами вчера перечисляли, и участником которых является Казахстан, плюс большое количество разных конвенций других, они в себе не содержат. И даже в законах, принятых нашим парламентом об их ратификации нет никаких указаний, что для их применения нужно принятие специального закона. То есть, по идее, они, как написано, действуют непосредственно. Но на практике они, к сожалению, непосредственно не действуют. Попробуйте какому-нибудь полицейскому сказать, извини, уважаемый, есть в международном пакте гражданских политических правах кто-то или в конвенции против пыток кто-то. Ну, как минимум, он глаза вытащит, потому что он понять не имеет об этих документах. А как максимум, он скажет, так где это написано в вашем законе. Хотя, международный договор, ратифицированный, имеет приоритет на нашем законодательстве, и как написал Верховный суд, действует непосредственно. В иных случаях нужно принимать соответствующий закон, принятый для реализации положений, ратифицированный международный договор. Как я уже сказал, если вы посмотрите на законы о ратификации вот тех международных договоров, о которых мы с вами вчера говорили, ни в одном из этих законов нет указания, что для того, чтобы эти законы применялись непосредственно, нам нужен специальный закон. То есть они применяются непосредственно. Во всяком случае с точки зрения нормативного постановления Верховного суда. На практике, к сожалению, нет. Ратифицированные международные договоры, имеющие непосредственно действие и не требующие издания для их применения, используются в качестве норм материального за исключением... Сфер уголовного правовых и административно-правовых отношений. Да, тут понятно, что э, они не вторгаются в сферу э, нашего уголовного кодекса, потому что наказание мы сами определяем, и нашего административно административного кодекса, где тоже определяются наши административные, так сказать, взыскания за какие-то административные правонарушения. Понятно. Но тут написано материального и процессуального права. То есть за исключением вот этого, уголовного, не трогал. Кодекс о правонарушениях не трогал. Во всем остальном используется в качестве норм материально и процессуального права. По нормативному постановлению. По факту не используется. Потому что никто не знает, как это делать. Ну и особо, так сказать... Обращают внимание как на что-то постороннее. А, это международный договор, он часть нашего национального права, он ратифицирован и по Конституции имеет приоритет. К сожалению, на этом уровне пока не работает. В необходимых случаях, пишет дальше в нормативном постановлении Верховного Суда, суды должны руководствовать нормой международного пакта о гражданских и политических правах для обеспечения выполнения обязательств как участника указанного международного пакта. Мне не очень понятно, почему наш Верховный суд сосался только на этот договор, потому что их, как я уже говорил, несколько десятков, если не сотен. Но тем не менее, есть ссылка даже, что нужно для обеспечения обязательств, как участник международного пакта, суды должны руководствоваться нормами вот этого самого международного пакта. К сожалению, ну, есть уже с десяток случаев, когда суды ссылались хотя бы на этот пакт. Вот. Но я бы не сказал, что они руководствовались его нормами, они просто на него ссылались в каких-то, так сказать, своих решениях. В случае очень важный еще момент. Верховный суд не очень правильно написал вот, эту, э, так сказать, э, э, вот этот абзац, я его зачитаю, а вы следите. В случае возникновения вопросов, требующих разъяснения техника юридического характера при применении и толковании норм международного договора, следует использовать акты и решения международных организаций, чем которых я собрал, использую Казахстан. Казахстан. Например, для, и обращаться в разные органы для уяснения вопроса, связанных с продолжительностью действующей, наличие оговорки, практикой судебной применения международного договора в зарубежных странах и других. То есть, по идее, вот в этом абзаце... Зафиксировано, что в случае необходимости или возникновения вопросов следует использовать те самые документы мягкого права. Потому что вот эта судебная практика, это и практика Европейского суда по правам человека, это и практика каких-то других национальных судов, то есть и разные другие документы, которые разъясняют, в том числе те самые замечания общего порядка, которых комитетов по отношению к договорам, в соответствии с которыми они созданы, о которых я говорил вчера. Боюсь, что пока, во всяком случае, большая часть этого нормативного восстановления, есть такое понятие «мертвые нормы», вот она в значительной степени мертвая. Или во всяком случае, неприменяемая во всяком случае, в этой части, в нашей правоприменительной практике. Что, конечно, сильно ослабляет возможности, защиты, обеспечения и уважения наших прав и свобод в соответствии с международным правом. Вот этот вывод я на следующем сайде, слайде попробовал сделать. То есть здесь на этом конституционном, на первом уровне конституционно закреплен принцип приоритета международных норм в области прав человека, в случае, если такие нормы, международные договоры ратифицированы Казахстаном. И мы присоединились к большому количеству, почти ко всем основным международным договорам по правам человека. Но пока они практически крайне редко применяются, ну, за исключением, вот я уже говорил, ссылки были пару раз на конвенцию против пыток, на международный пакт о гражданских политических правах, вот. и еще, по-моему, на конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Но в целом крайне редко судебные практики применяются, национальное законодательство в соответствии с ними в полном времени принято, и пока вот их применение и исполнение. Малоэффективно. Такой я вывод, к сожалению, сделаю. Второй конституционный уровень или конституционный уровень защиты прав. Вот это наш второй раздел Конституции. Вы можете увидеть там практически все нормы, которые содержатся в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Международном пакте об экономической и социальной культуре правах. Все основные нормы в той или иной степени в этом разделе Конституции закреплены. И вот теперь очень важно обратить внимание на статью 39 Конституции РК. Эта статья как раз касается того, чему я посвятил в первый день, ну, наверное, 40% времени. Это э, критерием приемлемости, ограничений, прав и свобод человека. Здесь написано, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами или в той мере, какое это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав своего человека, здоровья и нравственности населения. Как я, по-моему, вчера говорил, э, единственное, что в этой... В этом пункте 1 статьи 39 Конституции меня смущает, это то, что здесь написано, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя. Ну, во-первых, международное право, в том числе международный пакт, необходимо в демократическом обществе. К сожалению, в этой пункте отсутствуют слова. Отсутствуют слова демократического общества. Но что еще более важно, здесь. Написано «защита конституционного строя». Международное право в этой части использует словосочетание для, для обеспечения национальной, то есть государственной, или общественной безопасности. Потому что что такое защита конституционного строя? Вопрос достаточно сложный. По идее, это ну, говорить, конституционный строй у нас республика. Но этого недостаточно. Ну и, конечно, национальная безопасность, в принципе, так сказать, связана с защитой конституционного строя. Но все-таки я бы предпочитал, если бы в, этом, в этой формулировке присутствовало то, как это написано в международном праве. В целях обеспечения национальной, государственной или общественной безопасности. Это были, больше соответствовало международному правопониманию и международным норму. И вот интересная три э, статья, то о чем мы говорили, не допускается ни в какой форме ограничение прав свобод граждан по политическим мотивам. Ну такая неплохая э, норма, хотя э, опять же исходя из международного права, более правильно говорить о запрете люб... дискриминации по любым основаниям. Она у нас есть в Конституции. Но я думаю, что хотелось бы, чтобы она здесь присутствовала, а не только политически. По любым мотивам ограничение прав и свободы не должно существовать дискриминационным. Ну и, конечно, здесь есть вот те самые абсолютные права, которые не подлежат ограничению, Вот, включая право на жизнь, там, право субъектность, на свободу от пыток и, и несколько других статей. несколько других прав. Теперь мы переходим к следующему уровню. Законы, конституционные законы, указы, постановления, э, иные нормативные акты заказательной исполнительной власти. Вообще, э, каждый из таких законов, он должен проходить тест. Ну и других правовых документов. Он должен проходить тест на соответствие вот этим самым критериям. Э, приемлемости ограничений прав и свобод. Либо закон строго следует вот этим принципам, и в соответствии с ним, или он направлен, об этом я уже говорил, на уважение, защиту и поощрение реализации прав и свобод, либо он, да, и при этом содержит какие-то ограничения, и авторы закона будут, конечно, ссылаться на положение статьи 39 Конституции. Но, с этой точки зрения, положение этой статьи не вполне соответствует критериям допустимости. Как я уже говорил, это, там должно быть необходимо в демократическом обществе и должно быть написано в интересах национальной или общественной безопасности. Но, более того, само наше законодательство в значительной мере такого теста Пройти не может или не проходит у вас есть как я уже говорил вчера в раздаточных материалах решения по делу таригожины по делу и сергепова и по делу свиридова я вам очень рекомендую так сказать их посмотреть внимательно потому что там как раз комитет он по правам человека ссылается на вот эти несоответствия потому что каждый закон особенно касающиеся прав и свобод человека, или касающийся прав и свобод человека, он, если содержит какие-то ограничения, он должен следовать, видите, опять обращаюсь к первому дню, он должен следовать вот этим критериям допустимости этих ограничений. Первое. Для каких целей? Вот там, опять возвращаясь к этому закону, они наиболее похожи. Значит, ну или, будем ну, говорить так, Иллюстративный. Закон о порядке проведения мирных собраний, шествия, демонстрации, шествия и так далее. Для какой цели там содержатся ограничения, связанные с тем, что э, нужно за 10 дней сообщать о мероприятии? С какой целью приняты вот эти самые известные постановления маслихатов о том, что вот выделено... Но долгое время в Алматы было только одно место вот за кинотеатром СРРК для проведения таких собраний. Давайте смотреть. По вот ну, качестве примера. Я вам сейчас три закона. Таким образом, извините за, даже четыре подвергну тестированию. Вот закон первый. Очень простенько. Да? Цель какая? Охрана общественного порядка. Обеспечение национальной и общественная безопасность. Охрана, прав, свобод, других лиц. Ну и морально-нравственности, здоровья, цели. Все четыре цели. Понятно. Каким образом за 10 дней способствует достижению какой-либо из этих целей? Почему 10? Для того, чтобы что? И почему в одном месте? Для того, чтобы что обеспечить? Причем, заметьте, что мы же сейчас говорим, мы сначала сказали о цели. Мы же еще должны сказать о необходимости. Какова необходимость поместить всех желающих собраться за кинотеатр СРРК? Можно без этого обойтись? Чтобы они могли собраться, ну, например, на старой площади города Алматы или на новой площади, на два часа, сообщить свою точку зрения о политике правительства, там, или свое несогласие с какими-то шагами. Чем вызвана вот такая необходимость одного места за кинотеатром СРРК? И третий критерий – пропорциональность. Насколько это пропорционально? Вот ограничение моего права на свободу мирного собрания, шествия пикета и так далее, пропорционально вот эта мера – той цели, которую вы хотите достичь. И последнее. Насколько эти ограничения вторгаются в существо самого права. Ведь главное, я как-то писал, так сказать, немножко с что речь же не идет о том, что тем, кто с чем-то не согласен или что-то хочет поддержать, это тоже может быть. Митинги не обязательно против, они могут быть и за. Это не вопрос того, что этим людям негде собраться. С нашими степями можно собраться вообще всем населением в степи. Это вопрос целей. А цель мирного собрания, именно мирного, это принципиальный вопрос. Цель, это месседж, это сообщение. Это коммуник канал коммуникации с властями. Один из каналов, один из инструментов. Я хочу властям сообщить, что я что-то поддерживаю или с чем-то не согласен. И тогда существует очень важный принцип Называется он «Sight and Sound». То есть принцип, что вот это сообщение, вот это мое мероприятие, должно быть в пределах видимости и слышимости той аудитории, к которой я хочу обратиться. Если я хочу критикую действия парламента или там правительства, я должен собираться возле здания парламента и возле здания правительства. Для того, чтобы сообщить, донести свое несогласие. То есть, как только вы подвергаете этот закон тесту на критерии допустимости ограничения прав свобода, вы сразу видите, что он ему не соответствует. Как сказал мне один э, комиссар полиции из Женевы, из Берна, прошу прощения, швейцарский, когда ему задали вопрос, но ну, не мне он сказал, а там на ну, один из вопросов, который я тоже задавал как раз вот когда эта рабочая группа по разработке арководических принцев собиралась мы ему задали вопрос представьте себе представьте себе что по улице идет группа людей с плакатами что вы будете делать они вас не уведомляли в Швейцарии нет уведомительного разрешительного характера там вы я сам в Швейцарии организовывал такое митинг Небольшой. Очень интересная процедура. То есть вы просто, вы просто по электронной почте направляете в полицию сообщение, что в таком месте вы тогда -то соберетесь. И полиция просто фиксирует, да, мы получили ваше сообщение. Все. На этом закончилось. И дальше просто идете и там стоите. Вот. Или что-то говорите в громкоговорителе. Это, причем это мы делали возле здания О, Ну, там забор такой. Вот возле забора ограничивающего здание ООН. Вот. Полиция приехала, и в сторонке там стояло несколько человек. Просто наблюдала. Соблюдается порядок? Хорошо. Не будет соблюдаться, придут, значит, соответственно, разберутся. То есть, а, когда мы задали вот этому комиссару вопрос, вот идет, никого не уведомляла, идет по улице, так сказать, манифестация какая-то с плакатами. Он говорит, мирно идет? Абсолютно. Он говорит, ничего делать не буду. Помогу перекрыть движение, чтобы они шли, они реализуют свое право на мирное собрание. Но они же вас не уведомили. Он говорит, а может у них времени не было? Может они, им срочно вышли, они с чем-то не согласны? То есть мы смотрели на него, знаете, даже я со всем своим правозащитным, так сказать, менталитетом, смотрел вообще раскры раскрытыми глазами. Он был больше правозащитник, чем я. Тогда мы говорим, а если они немирно идут? То есть начинается что-то происходить. Какие-то там кто-то нарушает общественный порядок. Он говорит, пошли переговорщиков. У меня есть подразделение людей без оружия с такими специальными жилетками полиции, которые будут, так сказать, их ну, так, уговаривать, что не нужно нарушать общественный порядок. Он будет разговаривать с организаторами, пытаться это прекратить. А если кто-то начинает вообще будить, тогда, говорит, пойдут специальные подразделения, они разговаривать не будут, а рассекут толпу, выдернуть выдернут, так сказать, те, кто нарушает, и если другие не нарушают, они продолжат свое движение, там проведут митинг. То есть, это логика, потому что они исходят из приоритета этого права, при этом реализуя свою обязанность предупреждать правонарушения и так далее. Мы спросили, а вот как права и свободы других людей? Там же люди какие-то едут по улице, идут по тротуару, кто-то там торгует. Он говорит, а это конкурирующие права. Есть права тех людей, а есть права этих на свободу мирных собраний. И в данном случае на 2 часа, пока они пройдут, или на 15 минут, пока они пройдут, пододвинутся, подождут. Потому что они имеют право на мирные собрания точно так же, как и те. На то, чтобы там торговать, тем более, как, торгуют на оживленной улице, значит, хорошая торговля. Вот один из так сказать, побочных эффектов того, что кто-то реализует свое право на мирное собрание на центральных улицах площадях. Второй пример: закон общественном объединении. Чтобы быть общественным объединением нужно не менее 10 человек. Какова цель? Вот зачем государству 10 человек? Почему трое не могут создать общественное объединение? Двое? Государство это какое дело? Зачем мы это? Как это соответствует цели? Не знаю, какой там охрана общественного порядка или национальная или общественная безопасность. Вот все мы там у нас у многих из нас общественные организации или общественные объединения. Зачем 10 человек? Где их наберу этих 10 человек? Зачем они государству нужны? В Грузии я был в прошлом году, процедура регистрации общественного объединения, хоть 2 человека и 15 минут. К заходите, говорите фамилии, кто создал, как называется, то, что вы создали. Вас включает в реестр нотариус. В базу забивает все, дальше вам выпечатает через 15 минут, так сказать, специальный такой листочек свидетельства регистрации. регистрации. То есть логика какая? Общественных объединений. Я уж не буду говорить о Или свобода передвижения. Все мы знакомы да, с нашей регистрацией граждан по месту жительства. Обязательной регистрации там с разными последствиями. Государству, ну у нас даже до сих пор некий государственный орган называется это пропиской. Государству зачем вот это слежка? Я постоянно понимаю, когда это постоянное место жительства, человек переезжает. А временно. Это же невозможно проконтролировать. Люди перемещаются, переезжают из одного района города в другой, переезжают в другие города, возвращаются. Государство говорит, цель какая? Опять безопасность? Все равно так ты ее не обеспечишь. Как в мире это существует? Очень просто. Никакой пробежки никого нет. Для чего люди регистрируются? Они потому что обязаны платить налоги. Поэтому место, где ты платишь налоги, считается местом, где ты живешь. Второе. Тебя поощряет, что ты зарегистрировался, потому что так местная власть может коммунальные расходы планировать. Сколько должно быть на этой территории школ, сколько должно быть учреждений здравоохранения, чтобы обеспечивать в той или иной степени право на образование и право на охрану здоровья. И все. Это не связано регистрацией, не связано ни с какими другими правами. То есть от того, что ты, так сказать, не имеешь регистрации, не означает, что ты лишен вообще всех прав, как у нас это зачастую бывает. Каждый из законов таких вы можете сами взять и вот под этим углом зрения, под углом зрения, что такое принципы прав человека, концепция прав человека, что такое критерии приемлемости ограничений прав. И вот посмотреть, чему оно соответствует и чему оно не соответствует. Идем дальше. Четвертый практический уровень. Когда законы исполняются, и нам нужно знать, а куда же обращаться-то? Ну вот, права нарушились. Какие у нас институты существуют? Ну давайте посмотрим, и какая процедура. Ну, во-первых, судебная власть. Суды. Конституция говорит, судебная власть имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Вот оно. Защита прав и свобод. Идем и судимся. С кем? Да прежде всего, когда речь идет о правах свободы с государством у нас часто путается в голове. У нас государство почему-то превратилось в такое, знаете, продолжение исполнительной власти. Вот государство и исполнительная власть – это одно и то же. Да ничего подобного. Есть представительная власть, есть судебная власть, и есть, исп... есть представительная, исполнительная и судебная. Представительная пишет законы, принимает закон, правила устанавливает, контролирует исполнительную власть. Исполнительная власть закона исполняет, судебная рассуживает. Вот это все вместе есть государство плюс еще народ. И судимся мы, когда мы говорим, мы судимся с государством. Мы не с государством судимся. Мы судимся обычно с теми, кто исполняет законы. С исполнительной властью. Просто называется это, что мы судимся с государством. Потому что в данный момент исполнительная власть от имени государства исполняет законы. И вот не соглашаясь с ней, мы и идем. Судебная власть. И она имеется своим назначением в защиту прав и свобод и законных интересов. И прежде всего, когда речь идет о правах и свободах, от государства в лице исполнительной власти. Именно поэтому судебная власть должна быть независима, беспристрастна и объективна. Потому что иначе наши шансы в борьбе с, сказать, с исполнительной властью, ну пусть не нулевые, но близятся к нулю. Если судебная власть не будет строго стоять на защите закона, будучи отделенной от исполнительной власти и, и, как бы так сказать, защищая права и свободы в соответствии с законом каждого человека, вообще концепция прав человека она говорит о том, что государство обладает мечом, ну знаете такой образ есть, государство обладает мечом, которым оно машет над головами граждан, а концепция прав человека эта система, это щит. Она защищает, чтобы этот э, меч, не дай бог, невинную голову не посек. Смотрим дальше, что у нас еще есть. Прокуратура не совсем прямо защищает права СВОД, а осуществляет высший надзор. Честно говоря, такого органа, как у нас прокуратура, сохранившаяся советского времени, мировой практики нет, но пока она там выполняет функции в той или иной степени вот этого высшего надзора. Хотя вообще обычно прокуратура ⁇ это действующий от имени государства, иногда входящий в состав Министерства юстиции орган, который защищает интересы государства, имеется в виду, продвигая интересы исполнительной власти, и от имени государства обвиняет людей по уголовным делам или участвует в процессах по административным делам. То есть это как бы от имени исполнительного государства действующий такой... Государственный защитник, защитник государства, в отличие от адвоката, который защищает или представляет интересы другой страны. То есть это представляет интересы государства. Но она значительно шире, она у нас не входит даже в состав правительства. Но тем не менее, в той или иной степени один из институтов в области прав САО, потому что осуществляет высший надзор за соблюдением законности. Следующий. Органы внутренних дел. Закон об органах внутренних дел. Что написано первым? Мы же привыкли. Что делают органы внутренних дел? Борются с преступностью. Охраняют общественный порядок. То есть все такие серьезные задачи силового плана. А первая это статья закона органов внутренних дел. Органы внутренних дел предназначены для защиты жизни здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Недавно были общественные слушания по свободе, опять же мирных собраний, извините, что это часто это упоминаю. Я там говорил, уважаемые полицейские, организованные Министерством внутренних дел, общественным советом при МВД, в МВД проходили эти общественные слушания перед Новым годом. Я говорил, уважаемые полицейские, ваша задача охранять общественный порядок, конечно. Только первая ваша задача обеспечивать и защищать права и свободы, в том числе право на мирное собрание. Поэтому первая ваша задача это защитить права людей, Мирно собраться, провести там митинг, шествия, демонстрации и так далее. А вторая задача – это охранять общественный порядок. И этим отличается мирное собрание от там, дискотеки или хоккейного матча. Потому что там вы просто охраняете порядок. А здесь вы защищаете право людей мирно собраться с определенной целью донести какие-то свои взгляды э, за или против, одновременно охраняя общественный порядок. То есть одна из ваших ключевых задач – это защита Здоровья, прав и человека. Следующий. Еще ряд государственных органов в той или иной мере осуществляет функцию обеспечения и защиты прав самого человека. Органы национальной безопасности в той или иной мере. Юстиции, труда и социальной защиты, здравоохранения, образование. Вы можете посмотреть, много органов в той или иной степени в их компетенцию входит так или иначе. Пусть не уважать в данном случае, потому что они не вмешиваются никуда, но поощрять, создавать условия для обеспечения прав и свобод защищать права и свободы. То есть вот третий уровень, о которых я говорил в самом начале, уровень поощрения, создания благоприятной среды для реализации и обеспечения исполнения прав и свобод, он присущен большинству государственных органов. Это в их задачи входит. Теперь посмотрим на национальные учреждения по правам человека. Это отдельные специализированные органы. По отношению к ним есть даже специальный документ, принятый Организацией Объединенных Наций, называется "Парижские принципы" создания и вот, функционирования таких национальных учреждений по правам человека. Вот, наши э, э, национальные учреждения долгое время были, ну скажем так, не соответствовали этим парижским принципам. Сейчас мы потихонечку двигаемся потому что ожидается принятие, ну, разработка и принятие закона об уполномоченном по правам человека. Уполномоченный по человека уже закреплен в Конституции э, о том, что его кандидатуру на утверждение Сената э, выносит президент и уже был э, господин Асхат Шакиров э, избран Сенатом. Это первый полномочий по правам человека. Он был полномочным врачом, но сейчас он по новой процедуре был э, избран. Вот, то есть делаются попытки этот институт сделать более независимым. Создан этот уполномоченный право человека, это институт Казахстана в 2004 году указом президента, и это должностное лицо, осуществляющее наблюдение за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, который в пределах своей компетенции наделен определенными полномочиями принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод. Вообще в мире это очень широко распространено, называется он по-разному, есть слово омбудсман, это шведское слово, вышло из Швеции, вот там впервые, ну или вернее в том регионе впервые появилось такого рода учреждение. В Грузии он называется, по-моему, защитник народа, то есть разные названия, но суть одна, это такой... Это не государственное должностное лицо, это такой специализированный институт, независимый, который предназначен для наблюдения, составления прав человека и помощи в восстановлении нарушенных прав. Его функции обычно, или его авторитет обычно больше моральный, чем, так сказать, какой-то там специальный, юридически закрепленный. И обычно он обращается к обществу, обращается к средствам массовой информации, и к нему прислушивается просто потому, что это вот как бы, такой э, важный институт, как национальное учреждение по правам человека. Вот с 2002 года, 15 лет, уже больше, он в Казахстане существует. Учреждается президентом, осуществляет свою деятельность э, в целях обеспечения гарантии прав и законных... Вот, да, еще один. Это институт полномочного по правам ребенка, который был создан... Э, Сказать, и вот сейчас в законе РК о правах ребенка позапрошлым году были внесены изменения и с этими изменениями был создан этот институт уполномоченного по ребенка то есть в Казахстане сейчас два таких специально созданных института уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка хотя по моему мнению уполномоченный по правам ребенка пока вот тем требованиям парижских принципов не соответствует он не в полной мере независимый. сейчас как известно уполномоченный по правам ребенка является депутат парламента госпожа Закипа Балиева, вот, а, соответственно, полуточным по правам человека господин Асхар Шакиров. Вот. И еще национальный превентивный механизм. Это новый институт, созданный, так сказать, и закрепленный в 2014 году в Уголовно-исполнительном кодексе. Это национальный, это механизм общественных посещений мест лишения свободы и других учреждений, где люди содержатся в условиях ограничения свободы. Это включает в себя различные детские учреждения и так далее. Он пока только становится на ноги, он существует у нас при уполномоченном по человека, там есть координационный совет, который отбирает вот эти группы по регионам, 16 групп соответственно, вот, э, который имеет право посещения таких учреждений, причем даже внезапного, то есть без предупреждения. Вот, э, к нему э, он много достаточно что делает, к нему, с другой стороны, достаточно много претензий, но, как я уже сказал, этот э, институт в Казахстане только становится на ноги, потому что на постсоветском пространстве, по-моему, одна или две э, страны только имеет этот институт, и они созданы. Ну и еще быстренько посмотрим правовые акты основные, то есть процедуры. В рамках каких процедур мы можем пытаться защитить свои права и свободы. Ну, во-первых, это, конечно, закон о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц 2007 года, он с поправками. Он, э, это закон, который определяет, как же нам писать запросы, обращения, жалобы, заявления в государственные органы в той части, которая не регулируется процедурами другими. В частности, вот три других важных документа, определяющих процедуры нашего общения с государством, наших, так сказать, коммуникаций с государством. Это Гражданский процессуальный кодекс 2015 года, Уголовно-процессуальный кодекс 2014 года и Кодекс адвокатных правонарушений 2014 года. Вот то, что не входит в сферу регулирования этими тремя кодексами, которые содержат в себе как бы, процессуальные или процедурные моменты, что, как делается для защиты прав и свобод, вот, вот это все охватывается законом о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Другой вопрос, насколько все это эффективно. Но эти процедуры есть. То есть есть государственные органы, в том числе специализированные национальные учреждения, о которых я говорил, и есть э, процедуры, которые закреплены законом. Еще один э, государственное учреждение, э, вернее, национальное учреждение по правам человека я не упомяну. это комиссия по правам человека при президенте. Это такой консультивно-совещательный орган, куда входят э, целый ряд представителей неправительственных организаций в эту комиссию депутатов парламента, представителей государственных органов. И эта комиссия э, составляет доклады о ситуации с правами человека в Казахстане, она представляет президенту. То есть это такой орган больше конституционно совещательный, в отличие от того национального учреждения по правам человека, к которому относятся уполномоченный по правам человека или уполномоченный по правам ребенка. Теперь потратим буквально 15 минут, немножко я больше времени захватила, оставим 15 минут на вопросы, если они будут. Несколько так сказать, слайдов, посвященных адвокации. Это очень важный момент адвокация, потому что это э, слово произошло, как вы видите, от слова ⁇ Эд ⁇ в данный момент его зовать, призывать, призывать кого либо сюда. То есть это адвокация, это э, действие сейчас, призывая кого-то решить какую-то проблему, продвинуть какую-то проблему для того, чтобы или попытаться ее решить. Адвокация ⁇ это продвижение. Это как бы, ну, от слова, мы еще используем два слова ⁇ адвокат ⁇ так сказать, есть некое это. Переклики, перекликания этих слов. Адвокация – это очень э, важные общественные действия является важным процессом для построения демократического общества, где люди, принимающие решения, отвечают за свои действия перед гражданами посредством выборов. И процесс принятия решений является общественным делом. То есть это процесс принятия участия, или вернее, участия граждан в принятии решений и в попытке решить те или иные проблемы, в том числе – связанные с нарушениями прав свободы человека. Еще одно так, определение, это то, что адвокати, деятельность по защите прав и интересов граждан путем участия в процессе принятия решений, нацеленных на во-первых, изменение политики властей, во-вторых, сознание участников процесса, в-третьих, законодательство. То есть здесь как бы, цели разные для адвокации, для продвижения этих интересов. Это может быть Влияние на политику, чтобы она изменялась и практику. Это может быть влияние на людей, которые принимают решения. Может быть для изменения законодательства, которое не удовлетворяет с точки зрения прав и свобод. По существу, двукоси это объединение усилий членов организации, если это, это организация, или вообще общественных деятелей работы с местными правительственными государственными лицами по внесению изменений в программу и руководство. Это такие действия, направленные на изменение чего-то, потому что что-то не удовлетворяет в том числе в области прав своего человека. Открытое выражение взгляда привлечение причине внимания к вопросам. Поэтому адвокацией можно заниматься одному человеку, группой, и многое, что вы наблюдаете в социальных сетях, и даже думаю, что многое из того, что вы делаете, это есть адвокация. То есть вы пытаетесь привлечь к чему-то внимание, что-то продвинуть, что-то решить, оказать влияние на процесс принятия решения, объединить людей вместе и пытаться совместно. Многие из вас подписывали какие-то... Петиции, например, или заявления, или обращения, в том числе к парламенту, по поводу каких-то законов, или каких-то действий, каких-то ситуаций. Вот это все адвокация. Ну и, конечно, усилия по достижению открытости действий и ответственности перед обществом, правительством и других учреждениями. Теперь посмотрим... Посмотрим. Да, вот еще. Вообще адвокация – это не такое простое дело. Это целая наука. Потому что нужно вырабатывать стратегию. Как действовать? Как действовать лучше? Что принесет больше эффекта? Что будет результативнее? Что делать на уровне какой-то одной организации? Или как объединять усилия? как коллекционироваться, как действовать совместно, совместно, как это делать публичным или не публичным, писать какие-то анализы или что. То есть очень много разных стратегий и тактик для того, чтобы адвокация была успешной. Мы, предположим, недовольны или как бы не удовлетворены каким-то законодательством. Мы начинаем что-то делать. Я приведу вам пример успешной адвокации где-то в конце 90-х, наверное, во второй половине 90-х. Годов совместно с международной организацией по миграции, исполнение по делам беженцев, мы начали поднимать вопрос о выездных визах. Если вы помните в 90-х годах, кто постарше, в 90-х годах была процедура получения выездных виз для того, чтобы выехать из страны, то есть нужно было сдавать документы с приглашениями и так далее, и так далее в в органы визы регистрации, которые потом поступали в Комитет национальной безопасности, где-то все дело проверялось и давалась выездная виза, она оставилась так, как паспорт на год. И мы пытались против этого бороться, говоря, что это совершенно такая советская процедура или постсоветская, которая не принята ни в каких странах, где люди ездят совершенно свободно за исключением тех, кому Запрещен, запрещен выезд из страны, потому что он там под следствием или там носитель госсекретов, вот, или как сейчас у нас должник. А в остальном ты ездишь, просто получая визу той страны, в которую ты ездишь, или просто выезжая, если у вас с той страны, куда вы направляетесь, безвизовый режим. И вот мы начали поднимать вопрос об их отмене. Писали письма, какие-то приводили международный опыт, потом собрали сначала семинар обсуждали Потом большую конференцию с участием представителей Комитета национальной безопасности. И тогда заместитель председателя Комитета национальной безопасности, того, в то время был уже покойный господин Рахат Алиев. Вот он, значит, от имени Комитета национальной безопасности у нас там, так сказать, присутствовал. И мы задали ему вопрос, это был двухдневная конференция, мы ему задали вопрос, скажите, пожалуйста, какова цель вот этого вот, этих выездных виз? Он сказал, что цель ⁇ это вот борьба с, с теми, чтобы не выезжали те, кому выезжать нельзя, вот для того, чтобы их установить, их не выпустить из страны, тех, кому вы запрещен по разным причинам, чтобы не пугали там подозреваемые или преступники и прочее, прочее. Мы говорим, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот можно статистику, сколько человек сдали документы вам и сколько из них вы нашли тех, кому нельзя выявили, кому нельзя выезжать. Он сказал, хорошо, мы вам такую статистику завтра предоставим. На следующий день он пришел, и было, так сказать, забавно смотреть, потому что он был немножко сбит с толку, и сказал, мы проверили там то, что 310 тысяч человек, и из них нашли 5, которым выезд запрещен. Мы тогда естественным образом сказали, скажите, а может быть лучше вот все усилия направить на то, чтобы эти пять человек выявить каким-то другим образом, чем нарушать права там, 309 995, которых вы проверили просто так, и которые могли бы спокойно ехать, без всяких этих головных болей. Вот, потом э, прошло где-то с месяц, видимо, было какое-то обсуждение вверху, мы все время, так сказать, поднимали этот вопрос, что это нарушение прав, то, далее, так далее, так далее, в конце концов, через месяц указом президента эта процедура была отменена, и считаете, уже, наверное, лет 15, как минимум, э, а то и, может быть, и больше, это было начало 2000-х, Граждане Республики Казахстан, как граждане любой другой цивилизованной страны, не задумываются о том, чтобы у кого-то получать какое-то разрешение, просто берут билеты и летят туда, куда хотят. Ну, кроме случаев, когда им надо получить визу той страны, получая эту визу. Это пример успешной адвокации по вопросу, который нас не удовлетворял. Точно так же, если вы помните, была много так сказать, усилий и адвокации со стороны организации лиц с ограниченными возможностями, или как мы их называем, инвалидов. Мне не нравится слово, я использую даже с, сейчас и от слова с ограниченными возможностями стали уходить, а лица со специальными потребностями. Мне кажется, это значительно более недискриминационное выражение. Сколько они принимали усилий, я помню еще Кайрата Монгалиева, который так сказать, на всех уровнях боролся за то, чтобы Казахстан ратифицировал конвенцию о правах инвалидов. В конце концов, эта конвенция была ратифицирована, и сейчас мы решаем вопросы, как сделать так, чтобы эта конвенция была имплементирована. То есть адвокация ⁇ это стратегия по вопросам, которые считаются необходимыми. И тогда, быстренько, с целью добиться без применения насилия, естественно, мирными путями, строгого соблюдения прав человека, Неправительственные организации, отдельные гражданские активисты предпринимают действия, которые можно разделить на три группы. Правовые, политические и общественные. Правовым действием, во-первых, к ним относится стратегическая тяжба. Это очень интересное, сознательное, запланированное ведение судебного процесса. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, вы пытаетесь судиться, вы обращаетесь к судебной власти и пытаетесь сделать... Некую стратегическую тяжбу, которая бы закончилась решением, которое имело бы влияние не только на конкретный случай, а в целом. Я приведу вам простой пример. Очень быстро, и потом по остальным слайдам проскочу, и как раз значит, останется у нас 15 минут на вопросы. Рамазан Исергепов, известный казахстанский журналист, находился в тюрьме и у него закончился срок. И вот э, э, стал вопрос, когда он должен выйти, если он получил 3 года и был арестован 6 января э, там, 2009 года. Я ответил, э, когда меня запросили, спросили, я сказал, что выйти он должен 5 января 2012 года, если по окончанию срока, потому что это последний день срока, который ему был судом определен. Три года заканчивается 5 января, если он был арестован 6. К сожалению, его колония под Таразом из Визжижения уперлась и сказала нет, день в день. Последний день срока это 6 число. Хорошо, он вышел 6 и мы начали судиться из одного дня. Не потому, что, как бы, так сказать, хотя это тоже проблема, 24 лишних часа. А по той причине, по принципу. Потому что э, год, как мы доказывали в суде, начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, а не 1 января следующего года. Кстати, там был очень забавный момент в суде второй инстанции, когда э, прокурор какой-то очень сильный аргумент выдал. Он сказал, что вот у вас когда день рождения? Ну, адвокат... Рамазана сказал вот тогда-то. Он говорит, ну вы же не празднуете его в предыдущий день. Вы же празднуете его день в день. Ну, на что, конечно, обалдевший адвокат сказал, извините, но я праздную день рождения, это первый день моей жизни, а не последний день. Сказать, что за глупости? Ну, в общем, был суд. Мы прошли практически всю национальную систему правосудия, но на уровне Верховного Суда, слава Богу, наконец-то Наш суд принял решение в пользу Рамазана, что было понятно с самого начала, с моей точки зрения. Но потом, если вы посмотрите, это был 2013 год, а в 2014 году был принят новый уголовно исполнительный кодекс, в котором уже специально для особо одаренных было написано, что последним днем срока является день предыдущий по отношению к тому дню, с которого срок начинается. Вот э, с той даты. Вот это стратегическая судебная тяжба которая дает возможность получить какое-то решение, изменить ситуацию для всех. Хотя сама тяжба ведется по отношению к конкретному делу, практическому или конкретному человеку. Быстренько три, э, э, так сказать, несколько слайдов. Во-первых, правовые действия в этом смысле еще заключают в себя и процессы возмещения ущерба. Мы такие процессы выигрывали по делам о пытках и различные обращения в суды, и написание различных правовых документов, запросов, каких-то обращений, и направления каких-то, то есть все, что связано с правовыми шагами, как с обращением в государственный орган, так и с составлением каких-то документов. Ну и распространение в обществе правовой культуры, чем мы с вами вот тут тоже немножко, в общем-то, занимаемся, я надеюсь, что эти презентации пойдут дальше будут использоваться вами или тем, кто посчитает это нужно. Следующие политические действия. Это поиск союзников среди политиков. Это общение с депутатами, оказание влияния на правительство через международные органы, потому что права человека не являются внутренним делом страны. Об этом есть специальный документ ОБСЕ 1990 года, называется «Московский документ». В нем прямо написано, что права и свободы человека не являются внутренним делом государства, а являются предметом озабоченности всех. Поэтому мы представим документ, те же самые представления нами документов и докладов комитета ООН по правам человека, когда Казахстан там отчитывается по международному пакту. Или в Совет ООН по правам человека, когда идет универсальный периодический обзор. То есть здесь использование любых действий, их называют политическими, потому что они направлены на изменение политики. Но это не политические партии, это не оппозиционная деятельность. Это деятельность нормальная, правозащитная, которая позволяет привлекать к чему-то внимание и искать союзников. Для этого мы участвуем в рабочих группах парламента, когда нас приглашают в качестве экспертов и пытаемся, так сказать, там что-то доказывать. И, после, значит, наконец, оказание влияния. Тут я не буду на этом останавливаться. И последнее – это использование различных форм организации, общественных действий. Это использование различных гражданских акций. Гражданские акции могут быть разными. Это могут быть какие-то онлайн-петиции, это могут быть какие-то пресс-конференции привлечения внимания к чему-то, это может быть какие-то кампании, в том числе каких-нибудь постерами, листовками, письмами. Это могут быть какие-то даже те же самые митинги и демонстрации. То есть это различные действия исключительно мирного характера, которые консолидировано общество, через которое консолидировано общество, продвигает свои интересы. Все эти действия обычно имеют ну, такой общий форм. Во-первых, мы выясняем, какая проблема нас объединяет или какую проблему мы считаем важной. Мы собираем информацию обо всем. Мы разрабатываем стратегию действий, мы доводим до сведения властей, мы делаем информационные акции, привлекая внимание прессы. Иногда даже ультиматумы выдвигают, ну, это вот хорошо видно там по действиям профсоюзов, которые являются это забастовка. Это разговаривают переговоры с представителями власти, это коллективы акций, привлекают внимание и так далее. Все адвокационные действия обычно планируются. Выдвигаются долгосрочные и промежуточные, краткосрочные задачи, Люди, которые могут чем-то помочь, то, что нужно, объекты внимания, политики, государственные органы, кому обращаться, с чем, каким образом, так сказать, обращаться. Кто может быть союзником, кто может быть оппонентом, какие организационные вопросы, какая тактика выбирается. Я на этом остановился, потому что это нормальная общественная деятельность, если мы хотим добиться вот этих трех социальных. уважения, защиты и поощрения наших прав и свобод. Все это комплекс в основе лежит, подытоживая, в основе лежит первый модуль, это представление об этой концепции, представление о э, основных принципах, представление о постулатах, концептуальных особенностях а вот а очень важно вот этих а критериях приемлемости, когда можно ограничивать права и свободы, что такое права и свободы. Весь блок фундамента, то есть концепции представлений о правах и свободах и так далее. Дальше мы смотрим, а что же существует, как это нормативно выстроено, какие есть международные документы, какие есть национальные документы, какие институты есть, направленные на защиту прав и свобод человека на международном уровне, на национальном уровне. И, наконец как на это все влиять? Как к этому обращаться? Какие шаги можно предпринимать? Как планировать какие-то стратегические, какие-то общественные действия для того, чтобы достичь искомых результатов? А искомый результат для меня, например, очень простой. Свобода с исключительными случаями ограничений. Справедливость и уважение прав своего человека и прежде всего человеческого достоинства. Потому что тогда мы только люди, человеки и можем отвечать этому определению. Спасибо большое. И теперь у нас 13 минут. Пожалуйста, если у кого-то есть какие-либо вопросы по любому из модулей, по каким-то отдельным вопросам, пожалуйста. У нас есть 10 минут, я могу на них ответить. Либо, если хотите, вы можете через Светлану их мне прислать я на них отвечу в письменном виде. Спасибо, Газина, спасибо. Будем надеяться, и на дальнейшие встречи будет интересовать что-то более специальное. Может быть, вместе с миром мы вместе с нашим бюро будем пытаться организовывать такие же вебинары, так сказать, более предметные, более прикладные. Сейчас мне было очень важно именно сделать это введение. Отвечу на этот вопрос. Это очень достаточно такой успешный примеры адвокации по правам человека в Казахстане. Сейчас я на этот отвечу, потом на более вернусь к вопросу, который мне Светлана написала. Давайте приведу вам, ну, так сказать, целый ряд примеров из нашей собственной практики. 1993 год Казахстанское бюро по правам человека, сейчас Казахстанское международное бюро по правам человека, вместе с другими организациями, международной амнистией, начали кампанию по отмене смертной казни в Казахстане. Тяжелая была очень компания, десятилетняя. летняя 10 лет мы привлекали внимание, 10 лет в условиях, когда общественное мнение было не на нашей стороне. Я помню, что первые э, прямые эфиры, которые мы на эту тему проводили, э, в частности КТК, показывали где-то ну, 30% там даже 20-30% тех, кто нас ну, разделял наши взгляды и 70% и больше процентов против. К 2000 годам, где-то к концу 90-х, соотношение было где-то 45-55. А дальше почти половина на половину. А в 2004 году президент Казахстана объявил мораторий, пусть не исключил смертную казнь из Конституции или действующего законодательства, но объявил мораторий, и уже 13 лет у нас никого не казнят. Более того, у нас перестали выносить приговоры, вот кроме дела Куликбаева, и Так далее, приговоры к смертной казни у нас исключили из Конституции и из Уголовного кодекса смертную казнь за убийство, при этом есть пожизненное лишение свободы, и это правильно. Первый пример. Второй пример я уже вам приводил с отменой выездных виз. Третий пример. С того же времени мы стали бороться против пыток и за... Снижение тюремного населения. Казахстан, если кто знает, в конце 90-х годов был, то есть у нас был один из самых высоких уровней инкарцерации, а именно количество заключенных на 100 тысяч населения, до 90 тысяч было. Сейчас у нас меньше 40. Это не означает, что мы решили все проблемы с условиями содержания их, они продолжают с нашей точки зрения быть бесчеловечными и жестокими, и унижением достоинства и так далее, и так далее. Но мы уже имеем конкретный пример сокращения количества э, заключенных. В Казахстане во второй половине 90-х годов, в начале 2000-х вместе с э, рядом организаций, э, мы участвовали в этом, будучи не главными, но участвовали в борьбе с, э, за внедрение винальной юстиции, за сокращение количество детей на населения, отправляющих места лишения свободы. У нас было несколько колоний воспитательных, и в них содержал более тысячи, да, около двух тысяч даже несовершеннолетних. Сейчас одна единственная колония в Алматы, и в ней около 40 человек. Чувствуете разницу? То есть это очень конкретные примеры. Мы боролись за введение суда присяжных. Пусть он нас не удовлетворяет, у него в том виде, в котором он есть, но он есть. Мы боролись за э, вот это создание национального примитивного механизма по контролю за э, местами содержания под стражей. Он их полностью удовлетворяет, но он есть. Это все адвокация, это все результаты очень тяжелых, очень долгих усилий. Это не означает, что так сказать, решены проблемы. Тяжелейшие проблемы, поражается быть со свободой слова, со свободой мирных собраний, со свободой объединения, со свободой религии и убеждений, справедливый суд. Но я вам примел примеры результатов каких-то и каких-то достижений, каких-то успехов. Не очень больших, но системных. То есть что-то все равно сдвигается. Правозащитники сами по себе ничего решить не могут. Если не будет в этом участвовать общество, если оно не будет поддерживать правозащитников, если оно не будет пытаться быть граждански активным, я сейчас наблюдаю, и мы тоже в, какой, в той мере, в которой можем, поддерживаем, я наблюдаю вот эти кампании против строительства на кокжа и Абая-Ирикенова, которые отчаянно борется и еще, так сказать, экологов, я смотрю за усилиями, которые предпринимает там то же самое зеленое спасение в различных регионах страны, выигрывая даже дела в комитете по Оркутской конвенции против правительства. Это все деятельность гражданских активистов, но их, к сожалению, могло бы быть значительно больше, люди могли быть значительно более активнее. И еще лучше, когда это делаешь с ну, сознанием определенным э, делом, когда ты это осуществляешь э, ну, более-менее профессионально. Поэтому вот очень важно, когда вот такие модули тоже осуществляются, потому что есть понимание, о чем же идет речь и как этого добиваться. Я могу привести еще целый ряд таких э, разных примеров, когда удавалось какие-то какие законы, бороться против того, чтобы какие-то законы не были приняты, или наоборот были приняты законы. Мы боролись все вот эти годы, ну как боролись, мы занимались адвокацией, чтобы Казахстан присоединялся к международным договорам по правам человека, ведь в начале 90-х мы только там э, начали присоединяться там, к конвенции о правах ребенка и конвенции о... это первые были конвенции, ликвидации сих пор в отношении женщин. А сейчас, кроме международной конвенции о... Э, правах трудящихся мигрантов, членов семей нескольких факультивных протоколов, мы почти ко всему присоединились. Да, они не работают, да, они еще оставляют желать лучшего эффективность. Это все тяжелая, тяжелая, тяжелая борьба, тяжелая адвокация. Мы, к сожалению, пока живем не в государстве, которое можно назвать полностью демократическим и соблюдающим права и свободы. Это очень зависит от граждан. Чем больше граждан они будут в этом принимать участие, тем быстрее Будут достигаться результаты. Но, тем не менее, дорога осилит ее идущий, будем использовать известные из истории формулировки. И последний вопрос, на который я отвечу и на этом закончим, это вопрос о донорских органах и так далее. Я несколько лет назад писал небольшое заключение или небольшое исследование делал по этому вопросу. И говорил о том, что в нашем законодательстве должно быть жестко презюмироваться несогласие. То есть оно действует во многих странах. И даже есть подобное так сказать, разъяснение в одном из исламских фетв. И я на них ссылался. То есть должна действовать принцип презумпции несогласия. То есть если нет прижизненного согласия лица о том, чтобы органы после смерти изымались для, или когда он, так сказать, ну, после смерти изымались для, в качестве донора, то должно презумироваться несогласие. Другой вопрос, что нужно максимально продвигать идею донорства, и, так сказать, и чтобы люди ну, скажем, для спасения жизни других людей после, только, естественно, после их смерти, они после, так сказать, зафиксированной медицинской смерти использовались для спасения жизни других людей, чтобы люди на это шли добровольно и сознательно, и, и это движение развивалось, как оно развивается очень сильно на Западе, это делать нужно. Но исходно должен действовать принцип презумпции несогласия. У нас пока, так сказать, наоборот, действует по существу принцип презумпции согласия. То есть, если нет его несогласия, то предполагается, что этим можно пользоваться. Ну, дальше единственное, помните, были дела, когда даже родственников кто-то не поставил в известность и так далее. Поэтому я надеюсь, что это, это вопрос дикий слух. Но тут так же, как во многих других вопросах, нужно решать проблему на системном уровне. Это на законодательном уровне должно быть железно закреплено презумпция несогласия, а дальше нужно предпринимать любые необходимые шаги для того, чтобы поощрять сознательное такое доросло для спасения жизни других людей. Вот. Но исходно нужно вот, так сказать, действовать, как мне кажется, таким образом. Ну что, большое спасибо всем, кто принимал участие и выдержал эти три дня. 6 часов, еще 2 часа, это полный рабочий день. Надеюсь, что это было полезно, надеюсь, что это останется у вас. И будем контактировать.